Это уже вторая серия. вашей прошлой... части мы закончили на том, что мы пошли получать шестую битву. Ой, шестую миссию. Чё я думаю. И сейчас будем проходить седьмую. Если вам понравится это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите в колокольчик. Ссылка на плейлист с данной игрой будет в описании. Ну а мы начинаем. Так. Во-первых, нам нужно собрать... Награду, потасовка Я не знаю, что это значит Так, New. Мы можем прокачать бочку. Почему бы и нет Деньги есть Так, ну и давайте начнем Пожалуй, сразу Грузились Получается, давайте Дождемся А, не, не сможем Опять же, не сможем, только потому, что он прогружается. Ну, пустим воина. Воин мне, кстати, понравился. Мы в прошлой серии успели его опробовать. Он капец какой. Офигенный. Он на, на втором месте по крутости после Охотника. Вот. Так. дождемся вот этих и. Промазал. Сейчас у нас охотничек будет. Давай. Мне интересно, что это за новые зомби такие. Ну-ка. Так. Новый зомби. Скелетон. Очень слабый и медленный зомби. Появляется на кладбищах из-под земли. Ясно, понятно. Это особый... Где тут фиг? Он быстрее и проворнее других, как нам сказали. Блин. Жалко, здоровья вот мало. Так. Блин, я ч чё не попадаю-то? Храбрость. Так. Так. Быстро. Нам свечную надо. Вот. На. Несколько сразу убили, да? И достижение достигли. Такой опытный выживальщик. Ну это я, да. Теперь я могу использовать пулемет. Молодец, что это мне дает. Вот. Давай, храбы. быстрей. Опа, опа, опа. Э, охотник не, охотник-то не сдох. Вот все, кого отправлял, сдохли. А охотники не. Не пром. Давай, воина, воина, а не рабочий, рабочий пришлось нажаться, ладно, так, нам скоро надо будет помощь, Еще не дошли до забора вообще, так, так кого-то убили, а может и нет, я не, за... не успел заметить, ладно. Ой, что-то везет очень блин опять, да? Везет очень да? на визучие зомби. Ну зомби военных выживальщиков. Так, едем дальше. За прохождение уровня теперь нам надо прокачать одного из наших бойцов. То есть охотника, да? Да, охотник. Прокачивать его, вот я думаю, или нет. Пока не знаю. Но вот я вижу, тут есть... А, вот, точнее вот, тайник. И он вот нашел. Сейчас посмотрим, что он нам даст. Открыть. Порох, витаминки и зубная паста. Вс это собираем. И еще один здесь со звездного бонуса. Получается раз. Два. О, шоколадку, удачу уже. Ща-ща-ща, где? Так, команда, да? Да я хочу прокачать нашего воина здоровья. Плюс 2, потому что мне не нравится, как он работает. И радио. Улучшить. все. Так, теперь охотника. Вот она, охотника. Я поставлю в дачу шоколадку. Потому что он очень мне нужен. И он капец какой полезный. Так, прокачали всех, получается. Ну, можно еще подкрывать что-нибудь следующей миссии да да давайте поехали ну, начинаем размещать минуту, получается так ну, работник он такой за 15 на уны работает фигово. вот он получше я его тем более прокачал и у него сплэш урон вот это мне больше всего нравится точнее первый удар сплэш урон а вот все остальное это работника на, на этот. сейчас. Сейчас. Опа, появился У нас бьюдер. А как он? газопроводчик или как переводится это по-другому? Ай, не важно. Блин, промазал. У меня что-то проблемы с бочкой. И серию подают. Я не могу с ней разобраться, то есть я не понимаю, как она, как она там будет. Так. Он попал в кого-то, ладно. Этот раз. Нормально. О, удачливый. Бах. Вс. Вс. А Подвагивает иногда немного, но я думаю, на записи это не будет видно. Если будет видно, я на монтаже попытаюсь что-то поправить. Так, бонусы рекламы брать не буду, потому что монет нам и так хватает. Так, очень долгие прогрузка между уровнями. То я вырезаю эти прогрузки чаще всего. Если я там не говорю, что-то важное. Но это бывает редко. Так, можно тебя качнуть. Я лучше... Блин, работник лучше работника почну мне чаще как-то им пользуюсь таблицы и радио качнуть все так что у нас насчет магазинчика нам что-то дают так легендарный ящик за 30 баксиков ну тидонатерская так, это вообще не надо. Так, задание выполнено. Выиграть это и любых миссий. Это мы сегодня получается выполнили в этом видео, получается. Оп, нам пополнили бензиночку и. Ай, это что? Пидбимет. А, меткит. Аптечка. Поиграть за. Короче, копим монеты. На медкит поможет э -э, лечить их. Так, миссия 10. Письмы. Опять же, это занимает довольно много времени почему-то. Лично у меня, блин, здоровье видно, что улучшилось. Чем нам? В смысле... Вообще нечестно. Так, опа. Плюс здесь монеток. Мы как раз монетки копим. Они нам. Я кинул в огромную толпу И не понимаю, почему я не попал. О, не зря я удачу качал, кстати. Но все-таки почему я не попадаю, а? Вот. Выбрал бочку. Вот теперь попал. Минусуем всех. Так. Вот мой ну, мне вот этот. Очень нравится. Он довольно неплохой. Как уже сказал, второй по... Атаке, урону. Ну, по... Вообще по крутости. После Охотника. Так. Блин. что такое такой косой, Бабах. у него три любимых воина охотник билдер и вот этот чел ну, мы справимся я уверен уже сто процентов храбрость О, везучий охотник Вообще офигенно. Я говорю, не зря я Казалось бы, нет смысла, но нет смысла есть. Пулемет. Егой. О, новое достижение. Бил. Пришел на помощь. это чувачок из автобуса бил, получается. Ну вот мы и закончили шоколад. Отлично. Прокачаем. Удачу. Так, новое достижение ⁇ коллекционер. О. Так, еще один. Пипер. Пи... Пи Пипер. Поддержка. Награду за звезды. Окей. Давайте ее эквеним. Так. Она уже эквипнута. Урон 4. О, давайте качнем Нету предметов. Ладно. Ну, неплохой выпуск, как по мне, получился. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте обязательно лайки. Подписывайтесь на канал, если хотите увидеть дальше прохождение этой игры. Ну и всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока.